1 1,2,3 Всем, всем привет! привет! Я не сказала Разминайся, раз, два, три, раз, два, три Ребята, всем сюрприз. Начну я, короче Всем здравствуйте, Ахреналия и Наташа Мы говорим про дружбу между татаркой и русской Мы их пригласили вдвоем, почему? Потому что они хорошие друзья Вы со мной, о, какой китайец Да, да, я вижу Тану такой, о, какой корбез вообще не знал язык, да? вообще, китайский язык а он вообще не знал русский О, общем, а он не да. теперь получается у вас полноценная коммуникация? да да, да. О, не шо, да нам, а <свят> окончание неправильно все ты не знаешь русский язык так ладно. давайте начнем уже ребята всем привет сегодня у нас в гостях Суэман и Танк вы видели интервью с ними в наших предыдущих видео сегодня мы их пригласили вдвоем почему? потому что они хорошие друзья да да, Тан? Да, да, конечно. конечно. <связь> <Так>. <связь> а, на самом деле, Тан и Суйман, они помогают так скажем, хусян панджу. Потому что а, Суйман изучает китайский язык, а тан изучает русский язык. И они а, практикуются. А, кстати говоря, ребята, вот скажите, вы больше между собой общаетесь на русском или на китайском? Или вы типа делитесь? Сегодня говорим по-китайски, завтра по-русски. Как у вас это происходит? Делите? Делите? Поделитесь. Нет, нет, нет. Нет, я. Да, да, да, он прав, но у нас нету такого, я, вы, наверное, имеете в виду то, что там сегодня мы говорим на русском, завтра ну, на китайском, нет, такого нету, говорю. то есть ну, а мы идем друг к другу навстречу всегда, то есть, допустим, если я чувствую, что э, мы в последнее время говорим на китайском только языке, то я просто начинаю, просто перехожу на русский, uh -huh. Uh -huh. и Тан обычно, так как он очень хороший мой друг, э, и он забыл сам о китайском, uh -huh. за что большое спасибо ему, он всегда продолжает этот, этот, инерционно говорить на китайском, отвечать мне. Но потом, там спустя несколько минут, мы просто переходим на русский. То есть идет такое переключение. вы чувствуете, когда переговорили на одном, пора и тот подтянуть. Потому что многие сталкиваются с такой проблемой, что они хотят найти себе скажем партнера по языку, да, потом они с ним получаются дружится, ходят в кафе, например, что-то обсуждают. И многие вот русские жалуются на то, что китайцы все время практикуют со мной русский. Они не хотят со мной говорить по-китайски, а я же хочу тренировать китайский. Вот у вас есть. Ну да, я просто думаю, что мы не преследуем цели э, личностной каждый из нас. То есть у нас есть цель. Допустим, я переживаю, когда я стану иду куда-то, мы идем в бар, идем в клуб, идем mm -hmm. тусоваться там вместе. Да, то есть я понимаю, что он общается там, допустим, с кем-то, да, там с кем-то моими друзьями русскими. И он говорит на русском, и они такие: офигеть, у тебя такой русский язык, типа ты молодец, очень круто. И у меня такая своеобразная гордость, типа oh -oh. что типа вот это, короче, мой кореш, он китаец. Но он по-русски говорит круто. Почему? Отчасти потому что, как бы он, ну, мы практикуем русский язык mm -hmm. там со мной. Или когда такая же ситуация. Вот недавно Панху нас да, да, да. Мы приехали, да. И я понимаю, что я сижу и, как бы, 80 о чем они говорят, я вообще понимаю. Oh. И я сижу, и я говорю на китайском, и они говорят, ну, китайцы всегда, в принципе, говорят, что у тебя хороший китайский, но тут я понимаю, что, блин, как то есть бы. Ты я понимаю, о чем идет вообще... речь, mm -hmm. да. То есть они там говорят, что ему там надо, он любит там грубо говоря там острые я сижу говорю да я люблю острые а, ну то есть да что диалог нужно с тобой mm -hmm. конкретно yeah. а не через кого-то а кстати говоря такой вот момент почему китайцы всегда хвалят э -э -э очень язык да то есть я только скажу да адиаха все-таки у нас такая культура знаешь ну кэрендовую если мы выделили иностранцы они говорят по Китайский, mm -hmm. ну хотя очень простый китайский язык. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы думаем, а, это очень круто. Поэтому а раньше было очень мало людей, учат китайский язык. А теперь, он много, а теперь а, много, но да. все равно продолжает говорить вежливость. Да, да. да. Ну, это получается вежливость, и получается просто да, какое-то удивление, да, потому что, ну, ты же сам понимаешь, что твой язык, в принципе, сложный. Да, как да, русский язык. Да. Ты... Как и русский. Да, да. русский. Ну, не знаю, почему-то ну, нет у меня такого с детства, что я думал, вау, класс, я говорю на русском, такой сложный mm -hmm. язык. Ну, да. вот для нас нет, но ты же ну, можешь да. оценить все равно. Ну, да, в целом, да. Это да, да, да, много затратность, да. конечно. Сейчас я оставлю свои 5 копеек. Да, У меня есть такое мнение, что... Я был в Китае, и весь год у меня было замечательное просто ощущение того, что я просто вот учу китайский, и меня все хвалят, все классно. Я говорю... На англий... Хотели предупредить это? Ну да, я никто не говорил, но так получилось. И потом, естественно, так как мы учились все с иностранцами... Я говорю на английском, но английский не мой профильный язык. Я там говорю просто там это, это, ну типа и меня понимают вроде и мне тоже все говорят, блин, у тебя хороший английский, ты знаешь китайский, английский. Иди я там вообще ходил вот такой, скажем, броско на голове, вот. А вот в Россию приезжаешь, я столько раз встречал э, ну, ситуации, когда вот ты скажешь окончание неправильно. Все, ты не знаешь русский язык. А -а -а. вот так вот. слушай, существует. мне кажется, что мы так реагируем, наверное, больше на русских. Мы понимаем, что это просто э, наш соотечественник говорит некорректно на нашем языке. И поэтому мы можем придираться. А если э, иностранец, э, ну, который там китаец, англичанин, неважно кто говорит на русском языке, и он действительно делает какие-то ошибки, мы даже не замечаем его. Мы можем поправить, но, о, нам пришел фильм. Угу. Но мне кажется, из лучших, из лучших побуждений просто, чтобы показать человеку, чтобы он больше не делал такую ошибку. Возможно, возможно. Расскажите, где вы познакомились в России или в Китае? Ой, мы познакомились в России, в России, да. В Санкт-Петербурге познакомились. Где? Витон В вечеринке. Да, на вечеринке дня рождения нашего друга. Я тогда вообще не знал. Это было. Это было перед моим отъездом в Китай. Да. Вот. Не задолго. Я вообще не знал. Не Вообще китайские. А он вообще не знал русский. Ого. познакомились. Я просто вычел сумму. О. Какой китайец. Да, да. Я вижу танк, о, какой крубес. И мы начали общаться. Но вечеринка, алкоголь, мы против этого. Да, да. Никому не советую. Да, ну пришли отдохнуть на день рождения. Ну и там что-то потанцевали, а так как он азиат, ну, мы как-то вот так вот словились на этой азиатской волне. Но при этом, как бы, получается, у вас что был язык жестов? Английский язык. Да, английский, причем, как бы, я не Джундзя, и он не Джунджа. И мы такие типа. Good, good oh, <laughs> <да. laughs> он такой. <смех> да. А теперь, получается, у вас полноценная коммуникация. Да, да. Это это вообще это вообще ну вот... Год. Сколько времени да, прошло? Год. Год. Ну, это Суима на самом деле очень быстро, э, просто в китайском прогрессировал, как мы знаем. Очень ну, быстро. быстро. Очень да. быстро. Да. И получается, очень там быстро. тоже, вот как потянул свой русский язык, что ты говоришь за год, если год назад у вас... Там только Вэригуда. Два значит. года назад, да, уже получается, да, два года, два года. время прошло. Хотя, ну, назад. Old old old old old old, old. Old. А so a a расскажите horrible. вот немножко про, может быть, такие какие-то недопонимания, которые у вас когда-то появлялись. А может быть, даже не между вами двумя, да, если вы так прямо законтачились сразу. Может быть, там вот надо язык жестов, да, он может немножко сбить на столку. Было ли такое вот у вас при общении с китайцами у тебя, а у тебя с русскими? Мало да. Ну это такие да. больше, наверное, стандартные варианты, когда так подозвать человека или так подозвать человека. А, когда... Кстати говоря, вот ты на это реагируешь, вот так подзывают тебя или вот так? Ну вот так. Вот так. Да. Но ну, да. я помню, что нам преподаватели говорят, что это очень вульгарно. Это очень плохо, что нужно назвать так. Но наверное, в Китае тоже меняется сейчас. Ну, да, по-моему. Дело в том, что я думаю, в России это указывать жестом, но подойди сюда. Ну, вот так просто можно рукой как бы как к себе, как забирательный такой жест. что Он, наверное, просто считается так, то может быть некрасивым. У меня вот вопрос к Тану. Вылетел. Вылетел на вопрос? Я запомню, Я запомню паузу. мы вставляем, значит, туда. И еще есть такой жест в России мы говорим, я. Или там я. А, а китайцы говорят я. Да. Или вот так. Да, они я. Да, я, да, да. показывают на нос. Я, да. И вот это было тоже что-то новенькое. То есть... а почему нос? Почему нос? Бедза-дедза-дедзивы. Uh -huh. <эзв> -а не, не, не. По-моему, ну, я, я не знаю. Я не так делал. А я, я, я сейчас вот так. Просто русифицированный. Да. А, да, ты просто растефицируешь. А, потому что нос китайца большой, мне кажется, у всех. Ну а, точно. И его видно сразу. И, да, хм", типа. Если поднажать немножко, то он еще больше становится. Ой, так. все-таки. На этот раз ловлю. Когда ты приехал в Россию и начал изучать русский язык, было ли такое у тебя, что вот тебе нужна языковая практика с носителем языка, и ты такой идешь, ходишь и ищешь? русских для того, чтобы буду общаться, вот такое вот искусственное, потому что в Китае очень много возникает таких проблем, потому что ты живешь в кампусе, живешь часто с иностранцами, да, с русскими, и в итоге получается, что для того, чтобы пообщаться с китайцами, ну там не в магазине, да, между да. делом, а вот реально пообщаться, тебе нужно искать, и uh -huh. это очень сложно, это получается, все равно же нужен какой-то контакт да, с человеком, вот uh -huh. как вы познакомились, все равно, не для, не для того, чтобы подтягивать языки, да, просто да, познакомились, просто, потому что пыталась. как люди, вам да. друг другу были интересны И была ли у тебя такая вот проблема или ты просто находил друзей и как -то? В нашем э, университете не только китайцы изучают русский, <как> и у нас очень много однокурсников, <как> они тоже изучают китайцы, <как> китайский язык <как> И когда на первом курсе, ну, ну, как сказать, они, они найти меня они, а, наш, они нашли, они, они а -а -а. нашли а -а -а. меня, Это или утка тоже такой, или просто не, не, Просто, просто а -а -а. Мы, потому что у нас лекция, мы вместе а -а -а. сидимся, а и, и студенты, которые изучают э, китайский язык, ну, они тоже хотят. Угу. Сразу у вас была среда, да? да по этой Это домовой, тебя да? нашли русские, в общем, да? да тебя да, сами да. нашли, нашли, да. да, и начали сообщаться. А как как вот познакомиться русским, который учится в Китае, как познакомиться с китайцем? Да, получается, вот как ты считаешь, нужно <как> искать вот такие знакомства, да? И наверное все-таки сложно. А, ну, Подружиться, mm -hmm. потому что у нас же абсолютно разное вообще там восприятие, ну, даже таких, может быть, каких-то там гостеприимства, да, вот эти вот все вещи. Или начать mm -hmm. говорить на какие-то темы, все на там открою, да, да, мы да? боимся, да, может быть, говорить на какие-то темы, потому что могут подумать, что мы там. Я мы... думаю, наоборот, что здесь про китайцев скорее, как бы более такое стеснение идет, Да, ты. Да, да? Ну, может, так сразу как-то раскрыться русский, и, мне кажется, начнется. И про всю семью расскажешь, про детство. Ну, свой, может быть, да. Да. Да, да, да. да. Вот да. это вот, как бы, граница, барьер. Ну, наверное, если люди заинтересованы в том, чтобы общаться, то тут и у всех, как бы, этот барьер. Да, я, все должно быть вообще максимально дзеранно. Ну, потому да. что, я, лично дзеранды. у меня опыт, и я, на самом деле, было такое, было такое, что э, мысли такие, вот, все, я дома не сижу в кампусе, выхожу, и что-то начинаю там с кем-то общаться. Но это фейк, это mm. сразу чувствуется человеком. Другое дело, когда у тебя, если, вот самый лучший способ, если у тебя есть какие-то... Хобби, чем-тем что с вот ним. я танцую. Я просто взял, у меня был гипс, я на костылях пришел в зал, у меня наш гипс, и я начинаю крутиться, что-то танцевать, что-то отжиматься. И у всех естественно интерес, что за псих вообще с пришел гипсом? со сломанной ногой, с гипсом до колена вот так вот, угу. и что то тут делаешь? Они подходят ко мне, а так как я азиат, они такие, э, типа, привет. Типа, как, как ты чё там что случилось? А я такой, вот с Химбудом, и я такой, типа, вообще, я русский, и я, а ты русский, я такой, да? И вот как-то так и пошло, и именно так я в Китае, в принципе, пообщался, ну, завел общение. Есть ли отличия в дружбе с иностранцем, да, с китайцем, с русским и с сайтом, Давай ты. Если вот какие-то такие явные, Есть вот э, разница? У тебя же есть наверное, друзья, детства в Китае, да, твои сейчас здесь э, друзья. И да. в вот есть, есть разница. Есть там? разница. А, как сказать, ну, русские есть, человек, это... они более а, прямые. Mm -hmm. а, а китайские а, не, не, не так прямые. А в чем выражается эта прямолинейность? То есть э, Суйман тебе говорит прям правду, потому что это не понравилось, он тебе сразу сказал. Или э, просто Суйман не ищет каких-то выражений, а сразу mm -hmm. говорит, что думает комментируя что-нибудь, например. Аккуратненько. Ну если. Чтобы вот. не продолжали дружить после этого. Mm -hmm. Нет, я не имею в виду про вас. Я не конкретно не... там про третью сторону, про какую-то сумму сразу бряг. Mm -hmm. и вот сказал. А ты думаешь, ничего себе лихо? Нет? Тан просто, наверное, будет мучиться сказать, что не так, но в общем и целом. Она другая, наверное, mm -hmm. в каком-то плане, потому что это идет просто столкновение менталитетов. Yeah. И приходится, ну, она интересна, в, тем, в том плане, что, допустим, вот он говорит, русские прямые, да? Да, это так, россияне, вот, менталитет русский, он вам не заложен, и плюс ко всему я еще импульсивный человек. То есть я довольно, я именно с друзьями, если это близкий мне человек, у меня политика такая, что я скажу так, как есть. Если чужой человек для меня, то я буду максимально тактичен, да, то есть я как-то не буду это близко к сердцу понимать. но в случае стану мы мой хороший друг, и у нас были ситуации, да, даже вот там перед Новым Годом, yeah. когда я понимаю, что... И причем злиться-то ну, не, ну, не получается, потому что ты понимаешь, что у человека другое понимание, вообще mm -hmm. менталитет. Ты начинаешь быть, учитывать. Да, ты начинаешь mm -hmm. больше думать об этой дружбе, со всех сторон подходить, с этой, с То mm -hmm. Если вот с русским, то все, типа, да ты, и начинается, mm -hmm. да, что-то вот прямое и вот уже с эмоциями. Mm -hmm. А тут ты подходишь к этому, как, знаешь, к какому-то такому, к чему-то такому, над ну, чем такой. надо работать, да, над чем надо думать, mm -hmm. и продумываешь больше мелочей. И потом yeah. я ему говорю прямо. То есть идет как контакт. Я ему звоню, говорю прямо, э, понимаю, что он может быть что-то не понял. И mm -hmm. Я начинаю ему объяснять со всех сторон позицию, то есть вот так, вот так, вот так, вот так. И когда он понимает, он уже понимает. И вот он мне в прошлом году он мне говорит, знаете, что он мне говорит, мне нравятся русские, потому что вы прямые, потому что просто вот говорите mm -hmm. как есть mm -hmm. и все, то есть ну, mm -hmm. и уже дела решаются. И наши да. отношения, да, проще. Новости. А Я не проще, я не проще. Ну нет, мне более... Любить так так прямые. А, а есть, да. ну, ну получается mm -hmm. проще, да, yeah. что тебе нравится. Это. А с китайцами получается сложно. Надо все время mm -hmm. что-то придумывать, mm -hmm. да, хитрить, да. потому что да? ну не только в Китае, но ah. восточная mm -hmm. культура mm -hmm. просто так. А если а, не, неправильные, ну мы не так прямо сказать. Mm -hmm. Надо сказать, о лучше по-другому сделать либо ну как ну завуалировать как-то может быть мы же смотрите насколько я помню в китайской культуре не принято прямо отказывать да нельзя говорить нет нужно как-то так быть чтобы получается человек сам понял что все больше спрашивать не нужно тебе отказали вот мы получается русские в принципе можем сказать нет все у у нас нет да или все в принципе нормально а правда что в китайской культуре если Хитрость это явля, является каким-то таким суперположительным качеством. Если ты обхитрил кого-то, mm -hmm. по сути, что в русском мы говорим обманул иногда, mm -hmm. то это не э, выражает какие-то твои э, плохие моральные да, качества, а наоборот, то есть mm -hmm. тебя э, преподносит как человека, который умный, который смог mm -hmm. добиться там, своего, получить свое каким-то таким путем. Правильно? А да, Да, есть да? такой, да, такой конец. И то есть э, все, получается, могут похвалиться тем, что я его обхитрил. Я его обхитрил. Да. Мне да. кажется, это можно сравнить как с восточным рынком, вот с этой торговлей, -то, когда ты торгуешься. Да. И кто, mm. кто, кому, да, кто выиграл mm -hmm. в этой сделке? у нас такой нет. И тот не, делает даже не в, не в деньгах же чаще всего, mm -hmm. а в том, что в твоем, в твоих способностях сделать это. Mm -hmm. Да, что, ну да, ты получается такой способный. Почитайте книгу, называется ⁇ Искусство войны ⁇ вот Она дала мне ощутить, uh, понять больше менталитет. Mm -hmm. э, а -то что бы ты еще посоветовал, что нет. еще можно почитать? Может быть, такое вот. Man -man почитать. Да это понятно, конечно. Ну, очень важно, что если вы очень хотите понять китайскую культуру, конечно, в надо хорошо понимать. Угу. Интересно, читаем Конфуция. Да. А ты вот, кстати, когда сидишь на занятиях, если тебе что-то непонятно, когда преподаватель говорит, угу. ты спрашиваешь вопросы? Ну, если раньше, я не так прям мы, прямо спросить угу. после занятия я угу. спрашиваю Ну, если Теперь я уже привык, но если я не, по, не, не понимаю, сразу спрошу. А в школе? В школе принято задавать вопросы было? А, да. Да? Да. Ну, все стеснялись. Все стесняются, да. Я вот просто столкнулась с этим, да, то, что в группе, когда учился в Китае, были японцы, корейцы, они стеснялись задавать вопросы, и они потом сами рыли кучу книг, чтобы узнать о теле. Да, да, да. Нет, после уроков они тоже стеснялись потому что они считали, что они обидят преподавать, что он что-то недостойно объяснил. Это забавно. Хотела тебя спросить, как тебе кажется, вот не конкретно с другие твои русские знакомые, мы улыбчивые или угрюмые? Какие мы? Улыбаемся много, мы радостные или мы такие серьезные все время? Ну, радостные. Да, радостные. Потому что мы все близкие, поэтому, ну, всегда А в целом, ты идешь по улице. Как ты? По улице, конечно, грустные. Да, просто, да, ну, мне кажется, что э, в Китае, просто помню, да. куда бы ты не повернулся, если твой взгляд с кем-то встретился, да. тебе улыбаются. Да. У нас, мне кажется... А у них потому пев션. что нет друзей китайцев. У кого есть друзья китайцы, они улыбаются. Ладно, ребят, спасибо вам большое. На самом деле, если у наших слушателей будут вопросы, обязательно пишите в комментариях, обязательно задавайте Думаю, ребята прям на них ответят сразу, да? Да. да проблем, мы еще конечно. раз э, пригласим ребят и, да, прямо возникает что-то интересное, потому что М -м -м. эту тему можно обсуждать очень долго. Петербург темнеет, и темнеет, у нас да. все такая уютнее, уютнее да, обстановка да. становится. Вот всем хорошего дня, вечера. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.